Мы, мы не пишем мы как бы для себя или что? Мы пишем для себя, но, ну, в принципе, если будет что-то толковое, я потом А, окей, да, давай. А, смотри, а, мне интересно твое мнение как эксперта, потому что ты сотни бизнесов, сотни да. моделей переработал. У меня нет такого опыта. Угу. И сейчас я хочу быть в роли подопытного, где меня привязали к креслу и фактически препарируют и рассказывает, что хорошо, что плохо. Давай. А, можем открыть сайт наш, Причем, так, а, кстати, как ты думаешь, написание лучше на английском или на русском? Вот на, на, ленди на лендинге ты видишь русский? Только слабус, слабус. что-то мне почему-то е. Слебус, звучит не ну, очень. Да, да. Слэб... Не, ну нормально, в принципе, нормально. Или Нет, лучше или, на английском? Или все-таки на английском? Я думаю, лучше на английском. Презентабельнее. Да, да, Сделай вот вот Давай. Так. Uh -huh. Этот лендинг мы сделали, как многие говорят, невозможно делать быстро. Мы сделали практически за одну неделю перед конференцией. Наша задача была как раз показать uh -huh. три типа столов. Что мы сейчас делаем? Стол наборный, где из двух или из трех элементов состоит столешница, да, стол массив uh – -huh. это цельное uh -huh. дерево, здесь у нас цельное, и стол река, и вариативностью стол рек просто десятки, uh -huh. а возможно и сотни. И мы сделали три продукта. Стандартный размер у нас получается 1,80 м, это максимальный размер, и стандартные цены. Uh -huh. Также мы сделали несколько типов, это прямоугольник, овал, он может быть разной закругленности круглый, и здесь не хватает еще к этой модели квадратной. Uh -huh. Это типовые решения. И мы разработали порядка 30 типовых уже популярных на рынке подстолей в стиле лофт и с квадратной трубы. Взяли за основу два материала Дуб-Карагач, стандартные цвета похоже да. на выбор автомобиля прикольно да покраски цвет... когда ты можешь там сконфигурировать себя да ну, к сожалению тут да. нет но конфигуратора но это сложно но... Да, это сложно все понятно возможно это реально прикольно да. взяли стандартные цвета которые люди используют для заливки столов рек угу. их можно комбинировать они прозрачные непрозрачные с перламутром с какими-то добавками то есть мы показали основу угу. коротко рассказываем о себе так получить подарок и вот хорошо. Здесь конфигурация стола инфографика. Мы не делаем в данный момент, но наша задача делать нумерацию столов, чтобы потом быстро идентифицировать по номеру стола, кто его делал, чтобы определять проблематику. Если человек у нас работает, соответственно, он исправляет свои косяки, либо он несет материальные потери на то, чтобы это все заменить. Этапы работы. Здесь сильно не останавливается вот видеопроизводство, mm -hmm. наши основные особенности. Да? И мы доходим до премиума. То есть вот наш лендинг. Mm -hmm. Он сейчас не работает с точки зрения полноценного сайта, потому что очень ограниченная информация, она замыкается только на слабах. А, а люди всем? звонят, лестницы хотят заказать, подоконники, мебель. Вы это корпусную, это Мы это тоже делаем. Ну а в чем И Мы ну, пусть звонят. Все, сейчас принимаем. И задача вот… Ну сайт хороший, С точки можно зрения... подредактировать немножко. Я подредактировал чуть-чуть. Вот. Если есть что рассказать, есть. Что по сайту… Вот это что за картинка заглавная? Это картинка… Фу. но ну это просто атмосфера. Но это ваше, нет? Это нет. Ну, видно, что не ваше, надо нет. свою поставить. Нет, это не наше, потому что у нас нет Поставьте свою картинку, вот сюда какую-то. Потому okay. ну, что это видно, это какой-то там, не знаю, отель где-то. Это, короче, вот стулья. Это, это фотосессия экзотических, да. э... экзотической мебели, Смотри, которую поставили. сюда нужно? Сюда нужно ваше производство. И надо написать, что типа наше производство, вот оно. Ну пусть оно будет какое-то там замыленное, неважно. Mm -hmm. Можно видео, вот у вас же есть видео вот это da. в конце, которое... Где оно? Там, Выше чуть-чуть. Вот, вот здесь. Да, видео можно. Вот. вот видео какое-то. вот Допустим, я сейчас его даже запускаю. Что там у тебя? Вот. Вот какую-то такую тему. Не знаю, где там будет. Где общий цех. Ну, где общий цех, да. Вот типа цех. Можно вот даже такую штучку. Вот, вот, можно даже так. То есть какая-то там движуха есть. Вот это mm -hmm. вот. Всё отли вот, отлично. Вот прям вот это вот ставь, что виден живой процесс. Вот. Вот прям вот это вот вырезай. Mm -hmm. 10 секунд. И закольцовывай. Это в начале. Почему важно? Ну, будет какая-то движуха. Угу. Система позволяет это сделать. Здесь как бы проблем никаких нет. Так, дальше что нам нужно? А скажи сочетание: а? у нас есть столы стандарт. Как ты видишь, их цена там 24-35 да. тысяч. И... Столы. Мы в конце представили премиум, если вдруг клиент захочет, потому что очень Да, часто. только цены нету. Цены какие? А, и что там не здесь подписано? столы премиум. Да. Нет, это нормально в конце. Да, раз, у нас хорошо. у нас был под заголовком, что стоимость от 150 тысяч. Нормально, да. Вот. Нет ли такого диссонанса, что Нет. совсем эконом и что-то прям крутое? Нет, это главное. Главное, короче, что вы предлагаете. Вот я бы вот в самом начале, вы, видишь, у вас серии стандарт. Здесь чего не хватает? Не хватает вот этой картинки. Uh -huh. Вот это должно быть вначале, Потому что здесь ты показываешь, что вы делаете, столы слэбов от производителя. Так. Доставка по России 10 дней, все, это все нормально в целом, как бы, как uh -huh. offer, хорошо. Теперь, что за стол, то есть надо показать, значит, какой стол мы имеем в виду. То есть так, инфографика. Да. Правда. Из чего состоит стол. Стол это, ну то есть дать как бы объяснение человеку, да, что это такое вообще, что за стол, да, с чем он как uh -huh. бы, работает. Значит, стол это значит доска номер один, доска номер два, между ними какое-то заполнение и этот самый подстолье. Получается, для каждого типа стола своя инфография. Нет, один. Вот в целом, что такое, что такое uh -huh. стол? Все, понял. Потом желательно там, типа, где это используется, можно снизу здесь картиночки сделать. Типа, как это используется в интерьере, чтобы он как бы почувствовал. То есть, картинка... А что ты имеешь в виду? То есть, вот в, в интерьере. интерьере, как это реализовано? Да, вот, допустим, интерьер в ресторане, там пять столов таких маленьких uh -huh. стоят. Интерьер в каком-то премиум. В разных стилях там. А 3, у нас сейчас стилей. нет этих объектов, которые закрывают все... Возьми визуализацию кого-нибудь. У меня возьми, yeah. подпиши там. Автор, дизайнер такой-то. Uh -huh. И даже будет прикольно, если ты сделаешь мордочку дизайнера. То есть, как будто твои столы востребованы. Uh -huh. То есть, автор этот самый дизайнер. Можно отзыв взять. Типа, скажи, ты можешь у дизайнера взять отзыв. Мы с тобой записываем. То есть, хочешь uh -huh. мне там скажи, скажите, Станислав, типа, как э, вам эти столы? Скажу: столы, огонь, цена крутая, Ты так и напишешь. Идея вот, хорошая, нам вот видео надо дизайнером. будет записать сейчас так. Вот. И ты берешь там 3-5 человек, как будто твои э, дизайнеры, ну, как бы столы, уже востребованы. Uh -huh. То есть, э, тут ты же нигде никого не обманываешь, ты просто пишешь мнение человека о столе и берешь Что он картинку. бы купил, если бы да. не И звездочка можешь там подписать: что типа это объекты не наши, это объекты дизайнера, типа, uh -huh. вот их контакты. А с дизайнерами договоришься, что ты. Ты на этот лентинг льешь трафик да. и почему бы кто-то из клиентов ну как бы потенциально твоих не пойдет к ним можно же так сделать можно конечно. я соглашусь, если ты меня поместишь первым давай договорились первого тебя помещать вот с каким-то объектом вот и остальных ну то есть ты найдешь точно пять человек 4 там да 2 человека найдешь неважно у тебя уже будет как бы востребованность то есть, вот это вот первый там условный экран. Что uh -huh. это такое? Дальше. Значит, вот у тебя хорошая тема, вот это вот, какие типы, это уже потом. То есть у тебя нарушена систематизация, когда мы говорим про систематизацию, есть такое понятие, как вложенность. То есть у тебя должна быть сначала категория, каталог, а потом То есть общая деталь. картина, и потом в Абсолютно точно, да. Потому что общая у тебя ценность твоя в чем? Самое главное, в производстве. Да. У тебя производство, которое гарантирует качество и результат. Да. Ты его вешаешь вот сюда. И пишет шофер, что она дает. А не будет отпугивать, что клиент, он же ищет ни станки, ни опилки. Твой клиент а кто? Дизайнер? Ты же мне сам сказал. 90, 90%. Дизайнеры у них проблемы не в том, чтобы найти это на авито, а в качестве, как бы, в понимании, что это будет сделано. Uh -huh. Ты не забывай, кто у тебя клиент дизайнер. Но дизайнер, он также ищет продукт. Здесь у него есть некий образ, что это стул и стол, и подождай, мы это делаем. это сразу же тут. Нет, здесь нет. Вот здесь вот образ для меня, как для дизайнера, что или картинку с фотобанка. Да. Я, это, я это считываю моментально. А да. если вот, обман в мелочах, то, значит, ты там то же самое, скорее ну, всего. Ну, интуитивно, да, понятно. Поэтому это не надо сделать. Вот это вот то, что я тебе показал, гораздо лучше привлекать внимание. Вот кто дизайнер там, если нас сейчас смотрит видео, напишите в комментариях, типа, так или не так. Я же сейчас вот говорю свое мнение, да. а ты можешь это видео выложить, и у других ребят спросить типа так ли как я говорю может быть тебе что-то еще на совет uh -huh. я сейчас говорю свое мнение как бы я видел короче первое производство это самое ценное производство какой продукт дает слабое что такое слаб то есть следующим моментом ты вот объяснишь что такое слаб здесь вообще упущено вот вот это у тебя есть где у тебя все есть тут. вот что такое слаб uh -huh. вот вот сюда а, да, кстати, что такое слайд, Это слабый. Ну, тоже слэп, по сути. Ну, это вот там есть. Да, да это ссылочку ссылочку широкие спилы. Дальше, значит, какие бывают варианты? Вот это вот в следующем идет у тебя. Какие бывают варианты? Вариант такой, такой, такой. Тут все отлично. Вот единственное, что по столе не видно. А это здесь без постоли, потому, да? потому что черное, видишь, оно проблескивает. Ну а тебе надо картинку. Цвета, да, да, Вот сменить. тут посветлее немножко. То есть по столе тоже покажи угу. визуально, да? Оно будет лучше. Только тут надо написать: это стол 24 или подстолье. Ой, или... Это столешница. Вот напиши, столешница от 24. Угу. А как ты относишься от 24? Это без разницы. Просто напиши такое, можешь от написать. Потому что, ну, в принципе, если от, ты можешь написать. Там, цена зависит. Значит, угу. лак, масло, покрытие, там плюс-минус 15%. Угу. Вот в книге возьмешь, там есть, угу. как это делается, значит плюс-минус, там пример прям есть. Дальше вот это вот очень мне нравится. То есть все вот тут хорошо. Единственное, что бы я снабдил, дополнительными: не стесняйся писать текст, дизайнеры будут читать. Вот ты сейчас говоришь простыми, стола, простыми словами: как, какая конструкция может быть стола? Да. Она, же, она же понятна, очевидна. Нет. Какая? Ну, ну, какая? Я, ну знаю, я просто пишу серия стандарт, и здесь, если заголов... под заголовок да, или просто расшифровка, какие варианты столешниц бывают, и... что? Ну, да, да, да, то что есть да, простыми словами да, объясняется, да. что дальше человек увидит. Ну да, вот серия стандарт не очень понятна, что такое серия стандарт. Это что? По сути, ну Зачем для клиента это наша внутренняя. Ну, ну да, мне да. это не надо знать. Мне важно знать, что вот какие три типа, три типа. То есть мы производим три продукта. Uh -huh. Продукт номер один наборный. К кому, когда, он мне, когда мне брать наборный? Вот что тебе надо объяснить. Если я что? Если я хочу сэкономить, бери Это набор... Прежде всего экономия, да. Если я хочу как бы дизайн с рекой, бери вот этот. Если я хочу цельно без шва... Ну, типа, природный, вот как оно выросло, так и выросло. Вот так и напиши. Это типа для тех, кто хочет природный, тут кто хочет сэкономить, но без... А даже не обязательно сэкономить. Здесь же может быть, что нет такого размера, и они хотят сделать шире, и можно его только из нескольких. Видишь, узлов. я этого не знаю. Вот. Ты знаешь какие-то сценарии использования, ты должен их написать здесь. Угу. То есть ты должен мне подсказать. Я такой, о, я в этой ситуации. Я же хочу действительно сделать большой столешницу, uh -huh. а ты мне подсказал. А так мне приходится догадываться. Я вижу какой-то обрубок столешницы и не вижу ну, всей картины. Поэтому здесь лучше всего написать. Потом дальше. Ты же здесь задал получается тему, что такое стол. Ты uh -huh. разобрал столешницу. Дальше не теряешься, рассказываешь, какие подстолья бывают. Вот у тебя типа угу. подстолья. Ну столешницы и дальше подстолья. Да, то же да. самое. Какие мне выбрать? Там стеклянная, оловянная, кирпичная, металлическая на заказ из золота или какие угу. ты делаешь и какие мне выбрать? И у тебя получается стол плюс столешница. Что еще? Выбор цвета, да, у тебя идет. Выбор цвета здесь в принципе нормально, да. Какой-нибудь здесь, знаешь, типа хит можно, типа ну какой-нибудь там. Можно mm -hmm. делать, можно не делать. Здесь вот хорошо, что выбор большой, но все равно будут себя стандартные выбирать, потому что они на это приходят. Ну, типа мы еще это делаем. О компании. Можно, но, наверное, дальше. То есть сначала нужен продукт весь описать, о а компании в конце. Команда экспертов. Команда мастеров столярного дела с опытом работы а, по ручному изготовлению мебели, с использованием полимерных материалов, создаем изделие от скиса до не, не очень понятно то есть ты напиши что это слэбус это в первую очередь завод с этим самыми с со станками в нашем на нашем производстве 10 станков таких-то которые работают круглосуточно один заменяет другой это, это позволяет на наверное, есть дальше о производстве вот да. а, а, человеку ну, не важно что команда мастеров стали с, с опытом для него это, это ну... на самом деле очевидно для него Попатиться. важно, что ты пишешь о компании, но не, не о компании ты пишешь, а ты пишешь о том, как человеку будет в безопасности с вашей, вашей компании. О а безопасность – это угу. наши мастера прошли там, обучение не знаю, у канадских мастеров или там посмотрели YouTube, <laughs> неважно. Угу. Посмотрели YouTube, значит, прошли <laughs> обучение. Ну, получается, тайм. прослушали серию лекций. Да. <laughs> вот. ну, сейчас мы смеемся, да, но в целом нужно показать, что, какую ценность это несет. Прямые поставки – это хорошо. Я вот, допустим, как дизайнер, вот ты мне только сейчас рассказал, что такое прямые поставки и кривые какие-то поставки, да, я могу этого не знать. Ты говоришь, что, типа, многие берут предоплату и закупают где-то, пока… Ну, ну, являются посредниками. Да, говоришь, а у нас уже все готово, то есть ты можешь забронировать там вот этот, да, или мы тебе уже бронируем, который отлежался год, и поэтому там, мы самостоятельно все это отбираем, да, вот это вот все. Более 10 лет, ну, то есть тут в чем смысл, да, что следствие готовых напрямую без посредников. То есть, а другие с посредниками, да, самостоятельно отбираем, вставляем лучше сырье по самым низким ценам. Самым низким непонятно. Лучше писать, что такое самые низкие цены. Ну, то есть, тем более ты же сказал, а что у тебя не самые низкие. Имеет ли цена, но именно сырье здесь мы Ты не должен перест... сказать, что сырье у нас хорошо высушено, и мы сами сушим, и мы сами следим за всем угу. процессом, чтобы оно не согнулось. Вот помнишь, ты сам говорил, что да. если оно сгибается, вот, короче, после того, как ты смонтировал, и здесь я бы как сделал? Я бы сделал прямые поставки не сырья И я бы сделал вот так, наверное, что вот тут оно пропеллером пошло, а тут нормально. А вот, Чтобы так не было. Прямые поставки, ну, по сути, это контроль качества или правильная сушка, это следующий этап. Поставка одно, а дальше сушка и заготовка, это другой этап. То есть это Прямые технологии... поставки, ну да, своя сушка. Вот, вот здесь может шина. быть даже вместо того, чтобы 10 лет описать, здесь может быть как раз сушим и весь материал у нас на складе. Ну, здесь То бы есть. я сделал, что типа для дизайнеров, ну как бы как мы работаем для дизайнеров, что мы, наши клиенты дизайнеры, соответственно, мы знаем, как взаимодействовать. Как мы взаимодействуем, прописал бы тоже. Этапность работы, согласование проекта, утверждение характеристик. Ну, Как-то не особо понятно, расчет стоимости подписания договора оплаты производство изделия, ну как бы, какой стандартный этап, то есть они написаны, но они стандартные, они в договоре написаны. Вряд ли у кого-то иначе, вряд ли кто-то там начинает вообще. Вантаж. Насколько нужен этот блок? Он нужен, если ты описываешь в нем особенности. Здесь ты особенности никакие не написал. Ну, допустим, оплата, 70 аванс, 50 на счет, да, 30 да. еще. Если, если так, то да. Если это важно для вас, то да. Uh -huh. нужно. Но я бы здесь не это написал. Я бы написал, то есть первое, вот смотри, согласование проекта, утверждение характеристик. Тебе нужно не это написать, а тебе нужно написать то, что в чем здесь загвоздка обычно бывает? То есть, как, ну, то есть, как выбрать, да, допустим, то есть мы посоветуем вам, как... Оценку все хотят оценить, возможность реализации, стоимость Тогда И, Тогда так... они приходят с проектом, либо просят приехать на замер. Да, тогда так получается, что ты показываешь каталог, да, что у тебя есть. То есть, посмотрите угу. наш каталог, выберите цену, там, которую вы хотите. Да? Если вы не знаете, то давайте обсудим, потому что мы знаем, как сделать максимально дешево, так и сделать на качество, так и премиально, то есть давайте мы вам подскажем в этом направлении. Uh -huh. Тебе нужно дать, чтобы человек сам что-то сделал и подсказать, если он что-то не может. Uh -huh. Расчет стоимости, то есть ну договор, да, можно договор там дать, типа как мы работаем, основные позиции по договору. Ну, детали, да, если они важны, и ты хочешь проговорить. А есть смысл, допустим, сделать ссылку, там скачать договор? Да, да, да. Потому что многие да, просят, да, да, пусть, да, да, пусть да, качают, конечно. пусть смотрят, вообще ничего такого Да, нет. и даже я бы видео даже записал, смотрите, мой договор такой, почему я каждый пункт. То есть любой э, элемент контента, любая э, тема, которую ты даешь, если… А что это дает? Это дает внимание. То есть у тебя есть доля секунды, чтобы клиент понял, нужно ему это или нет. Зачем mm -hmm. он будет договор читать? Он хочет почувствовать себя в безопасности, что его не обманут. Конечно. И это тот элемент внимания, который… Э, ну, ты купил уже, то есть ты завлек клиента, и когда ты купил, ты можешь ему продавать дальше. Ты рассказывай договор, говоришь, мы сделали договор таким, чтобы обезопасить вас в первую очередь, и объясняешь каждый пункт, для чего он нужен для него. Uh -huh. И с каждым пунктом, который он смотрит, он думает в этот момент, что он себя обезопасивает, а на самом деле он себе больше продает, потому что он видит, и люди об этом знают. Не uh -huh. на словах они пишут, на самые лучшие, а они по договору показывают, что реально они об этом знают, с этими проблемами сталкивались, они uh -huh. знают, что там есть, вот ты говоришь, там клеймо какой то ставит человек. Uh -huh. Это же не просто так. То есть, значит, бывает брак. А если бывает брак, то значит как-то с ним работают. Да. И, значит, у тебя И именно поэтому мы ввели пункт, как мы работаем с браком, мы его изменим или заменим вам там, в течение там, не знаю недели за свой счет. Все, человек да. говорит: о, ничего себе, это прикольно. Я это ценю. То есть, по сути, тебе нужно или не нужно. Если ты хочешь это продавать, если ты можешь смысл вытащить и ставить, оно тебе нужно обязательно. Ну, нужно. Здесь все хотят... вообще Ну, и все остальное то же самое, в том же духе. То ага. есть вот это делает как бы смыслолог и копирайтер. То есть, это Слушай, а здесь этап работ допустим, для дизайнеров история здесь бонусы или агентские договоры или, ну, конечно, или партнерство. Что дизайнер хочет? Дизайнер хочет безопасность, самое главное, чтобы его не кинули, и дизайнер ну, как бы клиент не подумал. Чтобы перед клиентом не Это ключевое. Да. Второе, он хочет деньги. Ну, то есть по-любому он хочет. Видишь, как, как вы с нами заработаете? Можно такой заголовок сделать. Как дизайнеры с нами зарабатывают? Вот и все. И угу. там тоже довольны отзывы, значит, довольны дизайнеры кто-то. Значит, третье, что он хочет, это чтобы было прикольно, интересно, но у вас интересные, прикольные изделия, характерные. Так. И что там? Четвертое, это как бы показаться в глазах клиента умными. Есть свой смотри, каких показывает. я ребят нашел. Да, из смотри, каких я ребят нашел. Сколько я сэкономил денег обычно. Смотри, какой, какой я проект прикольный сделал. Это вот вопрос, что типа можно я свой дизайн сделаю индивидуальный. Угу. Повыпендриваться перед коллегами, что смотри, как по моему дизайну сделали там куда-то. Вот, вот эти угу. все вещи. Вот эти четыре вещи, это важно для дизайнера. Ты их зная, ты весь свой текст ориентируешь не на то, что какие штуки мы делаем, а как то, что вы делаете эти штуки, поможет дизайнеру решить эти четыре вопроса главные. Uh -huh, uh -huh. Вот это все супер замечательно. Вот В принципе, вот это закрывает вопрос доверия. Ну, то есть, в целом прикольно, интересно. Вот, все классно. Вот, четкая движуха есть. Классно. Угу. Вот Единственное, чтобы ну, вырезать это не на 2 минуты, а на минуту и в инстаграм ну, мы еще запереть. на 30 секунд уже пере это, пере перемонтируем Вот, а производство, все отлично, хорошо, только фотки нужны Цех надо показать, современный парк станков надо показать И что за станки? То есть, скорее всего, я не читаю, но, скорее всего, здесь Абракадабр написано сказать. 10 станков CF14S итальянских Ты, думаешь, Гарантируешь... ты думаешь, это... Да, это нужно, это нужно, да Именно такие, потому что такая заморочка, она нужна Типа, что-то там, что-то крутое, но я не ну, понимаю. Ну, слушай, если, если я заморочен, я такой прогуглю, Окей, там, вытащу, копипейст, ну, посмотрим, что за станки. там любой станок можно взять, и он будет стоить, не знаю, 2-3-5 миллионов, Так и и напиши, поймет. да, каждый станок стоимость, там, сколько... типа, как вы думаете, мы будем вас кидать там за эти 100 тысяч рублей, если у нас там станков на 10 миллионов? <laughs> ну, то есть, это глупо, ну, так и так они стоят, есть, они да. никуда не уедут. 250 столов в месяц. Позволяет, ну, в принципе, да, нормально. Но 250 столов в месяц это как бы прикольно для ресторанов. Это надо да. объяснить. Что это значит, если вам надо въехать в ресторан через месяц, мы типа справимся, да? Вот, да. вот это надо объяснить. Потому что просто так оно как бы непонятно. У -у -у. Чистые помещения, ну, прикольно, да. Соблюдение стандарта качества. И здесь какой-то чувак должен сохранить. А есть смысл не 250, допустим, столов, а сделать отдельно блок. Работаем срочно или реализуем срочные заказы именно неважно потому что как... вот это факт ты как бы факт выносишь а дальше ты объясняешь что факт значит ну как бы для uh -huh. меня ты говоришь это значит что мы можем сделать вам в ресторан столько-то и успеть вам еще чего-то там сделать да, дополнительно. с этим понятно клиенты дизайн архитекта корпоративный клиент частный клиент ну нормально да то есть в конце это уже менее важно ну, то, то есть такой да ну, хорошо. Так, а еще мы делаем типа топ-эксклюзив. Нормально, вот прям да, серию mm -hmm. премиум. И объяснить, чем топ-эксклюзив отличается от обычного. Чем сырье отличается, чем подстолье, чем дизайн, то есть, что такое премиум. И сюда же, я думаю, нужно воткнуть тему с этой самой с. индивидуальным. То есть ты конкурс хотел делать. Mm -hmm. что вот, Сделайте. То есть, для дизайнеров, условно, если вы хотите делать какие-то вещи, вот такие столы, у вас есть идея, типа делайте там в 3D Максе где-то там нам отсылайте, проходите конкурс, отбор, если ваш там предмет либо закажут, либо там наберет сколько-то лайков, да, мы как да. бы его сделаем, Слушай, ну, а, условия а, какие-то. А, по сути, получается, нет задач нам реализовывать, мы выкладываем идеи, да, да, да, да, да. и клиент заказывает, like it, и, да, и да. человек получает бонус. в... Да. Проектные, не знаю, или да. от стоимости изделия. Потому да. что вот такой вот, допустим, стол, вот такой стол будет миллион триста стоить. Mm -hmm. Ну, да. в среднем по рынку. Но по тебе рынку. надо заинтересовать дизайнеров. То есть, чтобы они участвовали в конкурсе, тебе надо им дать номенклатуру, да, то есть, что, что вы можете сделать. То есть, тебе нужно мотивировать дизайнеров, значит, чтобы они изучили твое ну, не производство, а возможности. А для этого как бы ты должен пообещать им что-то. Они просто так не будут изучать. Угу. Вот. Но ну, и какие-то рамки дать, что делать, какие габариты вас Да-да-да-да-да. То есть дать ограничения. Материал... В этих ограничениях будет разда... ну, раздаст творчество. Угу. Тогда будет работать. Распродажа тоже прикольно. Вы можете заказать заготовку слабое из наличия со скидкой. Но тут лучше как бы конкретное что-то делать, знаешь, как в автосалонах там делают, например, там конкретно автомобили стоят уже на стоянке, то есть вот, вот, вот так вот это, ну, либо убрать вообще, либо сказать, вот такое-то можешь купить конкретно, можно заказать изделие, артикул такой-то, могу, и заказывать, то есть ну, если это магазин, то надо заказывать. По сути здесь какой-то должен быть ограниченный не все, что есть на производстве, вот сейчас многие, конечно, воспользовались этим, хотят скидку, потому что декларировано по сути... Но она может это, кончиться? Да, это не самый ходовой товар, но мы сейчас изменим. Я думаю, что это там 5 позиций надо сделать. Подстолье в подарок, это типа бонус такой. Да, да было под столь в подарок, 4 модели осталось. Я на бы знаю, что сделал, если это для дизайнеров. Если это для дизайнеров, то я бы сказал, смотрите, то есть цель какая? Най найди надежного партнера. Чтобы не потеряться, оставьте контакты. Звони с память не будем, скажем так, но чтобы у вас там было, там, отсылаем, там, допустим обзор наших изделий там, раз не знаю, в неделю или раз в месяц. Ну, раз в месяц нормально. Вот, и все. То есть просто, чтобы не потеряться. То есть все хотят найти надежных партнеров. Да, вы нашли надежного партнера. Uh -huh. Даже если вам сейчас стол не нужен, типа положите закладки, ставьте контакты, посоветуйте друзьям. Все, вот такую тему. Uh -huh. Если нужен прямо сейчас, то да, подстолью в подарок. Uh -huh. Ну вот и все нормально. А, смотри, сейчас получается, мы обсудили лендинг для дизайнеров, а для клиентов, если, ну, исходя от того, что то мы проговорили ключевые особенности, какие будут отличаться. Для клиентов. А для клиентов вообще по-другому все строится. То есть это должен быть второй лендинг, где да, человек да, заходит да. и выбирает, я дизайнер, я клиент. Нет, лучше как они будут, во-первых, туда попадать. Или как они рекламно придут на эту ссылку. Да, да, да, да. они приходят отдельно, то есть это для каждой категории ну, свое. Иначе, получается, им приходится догадываться, ты не можешь смысла передать. Конечно, отдельно отдельно нужно. Угу. То есть мне сейчас надо доделать этот лендинг, Я сделать бы, да. второй для клиента и для каждого э, ну, для каждого отправлять свой. Просто им разные вещи нужны. Дизайнерам нужны деньги, там, статус, интересность, они готовы твои столы там, продавать дороже. А клиенту нужно там, ну, может быть, тоже им, кстати, дешевле не надо покупать. Я не знаю, как бы, что, почему клиенты покупают такие столы. То есть тебе надо исследование пройти, ну, провести. И когда ты будешь знать, ты сможешь точно так же упаковать по их страхам, проблемы то есть клиент, например, думает, закажу я на Авито. Какие сложности? То есть у тебя здесь будет тогда, как раз ты рассказывал. То, варианты, что... где куда, Да, да. да. Типа, почему покупать, типа, почему покупать там на производстве? О нашем производстве. Пишет сейчас. Да. У меня вообще классный момент. Пишет. Ну, это же тоже сравнить, где можно купить. Да, да, да, да. да, То есть что вот, да, и ты можешь это делать, ты можешь вообще не продавать ничего. Говоришь. Почитай статью, типа, как заказать правильную стол из э, столешницы и типа не попасть в просак. Типа как mm -hmm. вас обманывают при заказе? Ну, какую-то такую статью. Вот. И это у тебя лендинг, может быть, про эту статью. И у тебя весь лендинг объясняет, как правильно заказывать у тебя. Ты говоришь, да, есть разные варианты, но кто выбирает плюсы соотношения на качество и там подход такой-то. Плюс там мы можем дизайнера дать еще что-то. Ну, я mm -hmm. не знаю, что им нужно. Mm -hmm. твоим клиентам. Ты говоришь, вот есть, как бы, производство. Присмотритесь типа к нам, оставьте заявку на расчет. У нас сейчас есть акция. Скидка. Ну, то есть клиентам надо прямо сейчас давать какую-то акцию. Прямо сейчас, пока uh -huh. он вот. Может быть, каталог какой-то отослать. Может, еще что-то. Что-то, чтобы он оставил контакт. А может тема с квизом работать? Заполни, что тебе надо, характеристики Мне квизы не лет. нравятся, да. В принципе, говорят, работает, но кто говорит, по, по квизам, говорят, работает таргетологи. Почему? Потому что у них они вид Схватывают идет. эту рекламу. Но, да, но хватает оно всех. Потому что те, может. То есть, короче, тебе не ценно 100 человек набрать, братья, потому что из них только три покупают. И ты не поймешь, кто из этих 100 покупает. Тебе нужно будет mm -hmm. большой отдел продаж иметь, а это еще там два человека, чтобы они обзванивали вовремя. То есть, у тебя будет много левых заявок, проще говоря. Есть еще ну, мое предположение, что, допустим, клиент звонит, говорит, я хочу, и ты ему задаешь вопрос, по сути, если хотите получить там скидку 10%, мы вам пришлем мини Опросник, заполните его Зачем мы, ты его сливаешь? Мы экономим на менеджере. Не а, очень вижу. Нет, да, смысла. Но смотри, мне нужен стол. Да. Уже сейчас. Ну, допустим, я клиент, ну, но я ты, просто рассуждаю. Мне нужен но стол. ты захочешь скидку все равно потом заплатить мы, получить. Но мы тебе предлагаем скидку, но говорим: тебе нужно кое-какие этапы работ пройти. А зачем мне это надо? Мне не нужно экономить 2000 рублей, мне нужно… Вот смотри, вот я хочу такой стол, допустим, да. я вот увидел ваш сайт. Я такой, окей, мне нужен как раз такой стол, допустим, я его сейчас там… Где у тебя стоимость вот, там? Ну смотри, ты мне позвонишь, ты меня будешь расспрашивать, какая смола, а какой размер, а вот там галь померяй. Я лично не буду, то есть я увижу, допустим, вот какой-то стол, там столешницы, вижу тридцатник, да. говорю, ну как бы, что у вас там все реально. Я скорее-то я, я лично скорее тебя спрошу про, типа, сколько платить сначала, какой договор. То есть я могу не знать, если ты мне не сказал, что там бывает смала какая-то не такая. Так. Я могу это вообще не знать, но если я это узнаю, будет прикольно. Если изделие готово, стопроцентная оплата, мы делаем фотоотчет. Я тебе тут же изделие... закажу, скажу, привози, да. я тебе заплачу. Да. Если изделие готовится, 70% аванс, 30% расчет. Это нормально вообще, ну интуитивно для тебя? Если на заказ, ну в принципе да, да я так сейчас делаю. Но мне вот самое, вот мне самое простое. Привозите, говорю, окей, мне подходит, привозите. То есть, вот ты привез, я тебе курьеру плачу 30 тысяч, и все, он мне выгружает. Вот мне самый mm -hmm. такой. я всегда так А на месте? Для mm -hmm. меня удобнее всего, -то. но это для меня, да. не для всех. Если как бы изготовление заранее 70%, я заморочен, я буду долго и вас изучать. Ну, то есть, короче, мне менее комфортно. Вот, э -э, риски, которые ты, на, допустим, на рынке никогда не слышал, когда изделия клиенту привозят в квартиру, да-да-да, mm -hmm. все нормально, там этот, Все. Он просто закрывает квартиру и говорит, слушайте, ничего не знаю, я вам денег заплатил. То есть клиенты, мошенники. Как, есть как такие. заплатил? Вот так заплатил. Ну, я чуть не очень вот, понимаю. Вот. Ну, и... он, как ты мне отгружаешь, то есть ты... Да, я тебе... А вот дальше это? ты вызываешь полицию, тебе говорят, идите в суд, а в суде ты ничего не докажешь. То есть это прям такая сложная история. Очень много шарлатанов. Ну, если а... это так, то тогда не, ну, как бы не заводить квартиру, говоришь, вот мы его привозим, выгружаем. Ну, смотри, ты сейчас говоришь, это как возражение, как-то с этим работать можно. Да. Вопрос, там, после выгрузки или перед выгрузкой, или приезжает водитель и говорит: Вот мне надо рассчитаться, подписать бумаги, что вы приняли. Принимайте, получаете, оплачиваете. А ты говоришь: я хочу посмотреть, я же не буду на улице, заносите в дом, распакуйте. Ну да. И когда. Ну подожди, говорим... ну а к тебе приезжает, привозит там, не знаю, тебе холодильник или что-то еще. Что ты выгонишь? Нет. Что ты будешь делать? Нет, ну я не буду э ну этим да. заниматься. Ну слушай, мне кажется, это какие-то единичные случаи. Единичные, да. Ну, наверное, а поэтому, наверное, да, риски поэтому есть. Поэтому я хочу получить денег вперед. Ну понятно, если ты хочешь, да, а клиента для клиента с другой стороны куча мошенников, значит, которые получат мои деньги и что ты потом буду искать. Uh -huh. И я лучше ничего не буду заказывать. Я лично лучше пойду в и куплю гораздо худшего качества, но зато я куплю, закажу доставку и мне точно привезут. Но я не рискую. То есть для меня я такой тип клиента. Для меня лучше. Заплатить дороже, но по факту, нежели предоплату, и потом, ну, я не знаю, будет mm -hmm. готовы или нет. Это я такой. Да. Наверняка есть другие типы клиентов, тебе их надо изучить и здесь как бы описать их. Либо сориентироваться, на кого ты работаешь. Возможно, ты не работаешь с теми людьми, которые не готовы платить предоплату. Либо наоборот, ты ориентируешься на тех, кто не хочет заказывать, и говоришь, у нас столов таких 50 штук, типа, вот, значит, как интернет-магазин заказывать. Mm -hmm. Это зависит от того, как ты хочешь строить как раз этот бизнес. Okay. Я один тип клиента, тебе надо другого изучить и вообще понять, как ты сам хочешь. Но вперед платить как-то вот в современном мире тяжело. Я стараюсь Страхом, никогда да? этого не делать. Ну да, то есть Я лучше выберу, нежели на заказ кому-то что-то заказывать. Я выберу из наличия просто ну, что-то другое. Я всегда подберу из наличия, что есть. Uh -huh, uh -huh. Ну, вот, возможно, обжигались очень часто. А вот надо тогда эту тему проработать, чтобы... А возможно именно Принестила. это, может быть клиенты об этом не говорят, может быть только я об этом сказал, но возможно это является критерием выбора. То есть да, из наличия, да, сейчас привезу, сегодня можно купить, ну или там сегодня можно, все, угу. приедем ночью. Потому что я когда сам заказываю, я в большинстве хочу оплатить на месте, то есть пощупать, что это настоящее, что блин, а вы ванну мне точно привезете? Да, да, да. да. Привозите. Да. Ты им оплачиваешь, Анти говорят, о, извините, сняли, тут брак сейчас обнаружили, узнаем, мы да. этот, и деньги зависли, то есть они любой ценой деньги возьмут. А дальше иди в суд. Вот. Если сумма ну, внушительная, ну, то тем более ну, никогда. Uh -huh. Я вот даже мы джакузи покупали. Я сам поехал на этот самый прямо на объект, прям посмотрел, прям вот конкретно все. Вот, uh -huh. вот она, все забираем. Ну вот, значит. Ну, а, значит, иначе... Найти, найти, найти, можно найти ли заказывать? Риски. Да, можно ли отдельно заказывать там из Китая еще откуда-то? Ну, типа, да, можно, но ты опять же рискуешь что вот Я с Китая ни разу не рискнул, хотя знаю, что это дешево. Мы и... с Китая душ заказывали. Там была цена вопроса типа 1030, если не ошибаюсь. Ну, нормально заказали. Они сделали под нас, мы сделали индивидуальный дизайн. Ну, ну то есть, есть я рискнул, я был готов, что они... По ну, 30, 30 тысяч можно было. Потерять. Да, да, да. Ну, это. вот так же у тебя стол же, 30 тысяч стоит, ну, как и стол. В принципе, как бы тут uh -huh. я, я как бы тот человек, который рискует до 30 тысяч вообще, ну, как бы в легкую. То есть окей. Если там 50-70, уже ну, uh -huh. как бы вопрос возникает. Поэтому у тебя, в принципе, стол попадает в категорию. То есть я бы, вот, если бы я увидел вот этот сайт, я увидел бы, что подготовились, я бы увидел договор, я бы увидел тебя лично, что-то нормально, тебя вот на здесь просто нигде нет. Да, да а Если, этого? если был бы было, что вот наш собственник на конференции, я подумал: ну ладно, чувак, какой-то известный, не будет он равен 30 тысяч, нам всех кидать. И я бы заказал. А если было 50-70, уже бы не стал. Вот у тебя с сайта. То есть здесь я бы постоплата бы заказал. А если есть лицо и все. Да, увеличивается, то... конечно, да. А, Доверие. Здесь, здесь как лучше писать, получается, от третьего лица там Слушай, ком... надо работать. Учредитель офинг. компании выступил на конференции. Или я выступил? Нет, это отдельно. Это ты Нет, просто. Ну, вот, вот здесь, допустим, да. где-то там. Да, а, да. Там, наш основатель, да. там, Максим За... Вересов на дизайн-конференции. Да, заголовок. Почему нам можно доверять? То есть, вот, Макс... И фотографии с дизайнерами, там, какая-то да, да, там да, с да, да, да, да, Он типа нормальный, рукопожатный парень. Угу. Вот, как бы так. так. Вот такая тема. И коротко. Инстаграм. Вот, Инстаграм Вот нормально, Instagram. да. Вот, вот, отлично. Смотри, класс, Вот ты на какой-то выставке. Вот же вот, отличная живая фотка. Вот это какие-то не наши. Да, это это. Это в, лучше Бали. убрать, ну то есть либо пояснить. Вот это супер. Это ваше? Да, вот это наше. Это. Ну вот нормально, да, да, это классно, в Бали. Все классно, вот да. Большие столы, то есть вот это тут у меня в перемешку с экзотикой с Бали, потому что мы. Но я... вот здесь кажется, что ты что-то возишь, откуда ты какая-то мутная тема. Я бы больше фокусировался на вот на этом, на конкретике. А если сразу заявить, что мы работаем и с экзотикой Бали, то есть. У тебя, и, по фоткам, и работаем в у тебя фотка, вот я как бы как ощущаю, вот тот сайт хорошо, я, я чувствую, что ребята что-то делают там на месте. А если добавить на тот сайт, вот этих балийских, это же мои фотографии не стыряны. Я приезжал. Я туда. тебе объясняю, почему они мне не нравятся. Потому что это не то, что ты продаешь. Ты продаешь не премиум продукт, ты продаешь то, что у тебя на заводе делается. А у меня это тоже делается. Что балийская да у меня есть у меня есть частично вот это сырье ну наверное я бы просто делил смотри ключевое вот смотри То вот есть это... сайт экзотики да. но я же вот не этот сайтограмм делить можешь подожди вот этот сайт у тебя как бы вот про такие столешницы да. согласен да. а вот это типа а вот еще мы можем да. это соответственно другой сайт ты делаешь наоборот мы делаем супер экзотику а еще у нас есть в дизу тогда у тебя такой же блок маленький у тебя два сайта российская да по инстаграму то же самое у тебя по инстаграму ну, то есть у тебя может быть и то и то но я бы здесь на самом деле делал бы больше производства не какие у нас там продукты а типа почему мне можно доверять ну, вот станки. такие штуки типа да станки вот мы строгаем вот мы там краской там красим вот мы не вылезанные картинки, то есть можно где-то вот такие. А, сейчас просто даже вот эти столешницы, но фото на нашем производстве. Да-да-да-да. это какая-то с интернет скачанная? Это это в есть Бали. такое ощущение. Да, ну, ну вот это же моя фотография, это же я в Бали. Я тебе говорю, не твои, да. не твои, я, я тебе просто. так вот это хорошо, да, это то хорошо. Есть вот я. Здесь какой то может быть... вот Понятно, наш... что не я на производстве. Вот опять же тоже. Балийцев не надо, это вот. как будто не ваше. Тоже я. Вот это хорошо. А да. получается, производство в Боли, вот они... Я хотел показать, как они работают, как там работают. Ну, ну сколь... смотри, тут Инстаграм, он более может быть такой. Короче, надо понять, что там... Вот, это, вот, вот это я понимаю, что выглядит где-то где там за бугром. Вот я, я да. сам это воспринимаю. Из-за этого у тебя получается ощущение, что с Пинтереста накачали картинок, и вас тут нет. Да. То есть, ну, как бы, чуть-чуть надо приземлить. А Так хорошо. да. Я бы вот конференции туда вот. Ну, вот, вот mm -hmm. самая клевая фотка тут не вот это вот, а вот, вот самая клевая вот, вот, вот это. То есть я вот... вот. На конференции, я... Видно, здесь как стоящий. стол какой-то конкретный, да, вот, вот mm -hmm. все видно, вот слабус видно, вот, вот тебя видим тут, и вот ты тут, вот он, типа, окей. Okay. Mm -hmm. И тогда, да, какие-то столы у него есть. И можно мне эти столы поближе посмотреть? Да, можно. Я хочу эти столы посмотреть поближе. Где они? А, вот они, какие-то столы. Ну, это Подписи да. будут, да. Розыгрыш не... Ну, вот, да. Хорошо. Так, окей, верю. То есть, я хочу верить, что я могу этот стол заказать и ко мне, мне к ним mm -hmm. привезут. А вот это какая-то вообще надпись там, ну, не русская. Типа, с, Пинтаг... с своровали. Непонятно. Да. Вот. Ощущение такое. Так. Ну, так. Слушай, ну, прям... Было полезно. очень. Хорошо. Прям очень круто. Я видишь, я как это? Ты перебываешься в другую роль и перестаешь ну да, адекватно воспринимать да, да. себя. И я раньше всех этих слабистов, столярщиков, я их хайл и говорил, какие они идиоты. Они идиоты, такие же, как я сейчас... Сложно понять, да. Да. Это естественный процесс, Ты перестраиваешься в роль, ты в, друг, в других событиях, другие каждый день проигрываешь функции, и ты начинаешь мыслить по-другому. Попросим у ребят еще кто Конечно. Да, мы вот а, так вот спонтанно. Да, я первый раз вижу, мне Макс прям показывает. У меня какое мнение, как от дизайнера. Может, оно не объективное, может быть, объективное. Тут уж каждый сам поймет. Если у вас есть какие-то комментарии, да, как можно улучшить, помогите Максу улучшить сервис, производство, он вам скажет спасибо. Может быть, за какие-то полезные советы доску подарит. Доску, слэп, столешницу, ой, у нас много-много всего. Все, тогда спасибо. Все, до встречи.